здравствуйте сегодня мы начинаем 22 по счету и 6 в этом году выпуск новостей беларуси и по традиции начнем с объявлений итак первое что я хотел бы представить это мероприятие посвященное дню памяти политзаключенных 1960 -70 х 70-х годов эта информация есть на странице фейсбуке. Ее будет проводить Рух Солидарности Разум. И мероприятие пройдет 13 марта. Адрес сиди по БНФ. То есть Чернышевского, 3, Минск. Это первое мероприятие, которое я хотел бы анонсировать. Я, возможно, посещу его. Если будет как бы... Если будет возможность там финансовая. Потому что сейчас как бы все, все нацелено на Киев. Э -э -э -э потому что будет съезд блогеров. Это как бы достаточно крупное мероприятие. Тем более неизвестно, что еще там с БНФ. Новости пока достаточно тревожные. Ну хорошо, теперь Тогда следующее мероприятие. Сегодня я целых три их анонсирую. Второе мероприятие – это форум «Беларусь. Будущего. Пути развития общества и государства». Ссылку на это мероприятие я закину в чат, если кому-то интересно. Это пройдет 15 марта. Причем будет идти, как здесь написано, с 10-15 марта до 18-16 марта. То есть это будет какой-то такой прям долгоиграющий такой форум очень длинный на него я скорее всего не поеду да но кто хочет тот может поехать тут есть описание по ссылке можно почитать что это вообще такое за проект я думаю что будет интересно подробнее мероприятие ежегодный форум в этом году проходит по теме независимость безопасность информационная война ну, наконец, третье мероприятие, о котором уже, как минимум, два раза говорили, касается, в первую очередь, жителей Витебска, витеблян. Вот. 16 марта в баре Торвальд, в Витебском, пройдет выступление Сергея Чалова на тему «Что чекает белорусскую экономику?». Ну, это такое мероприятие, как я стремил в Могилеве, просто другой город. В 2018 году было в Гродно, потом Могилев, ну, другие, возможно, тоже. Вот. Поэтому, кто хочет, может приходить. Так, перед тем, как перейти к новостям, зачитаем чат. Витаю, живе Беларусь! Живе! Слава Украине! Героям слава! Так, мое Витание, звинницы. Живи Беларусь! Живе, вечно! Так, героям слава! Живи Беларусь! Ну, ребята, почему вы такие нудные? После пяти минут хочется встать и уйти. Так хвали отсюда, что ты спрашиваешь? Хочется уйти, хочется так уходи. Вот, да, кстати, как есть, так и есть. Есть разные форматы. Если не нравится, можешь другой посмотреть. А теперь перейдем к новостям. Первая новость, которую хотел бы зачитать, достаточно краткая, но, я думаю, заслуживает внимания. Вчера, после 10-суточного ареста, вышел из изолятора Павел Северинец. Но ну, это, к слову, о мероприятии 26 февраля. Поддержку политзаключенных. Вчера есть, есть видео людей, которые его встречали, как он выходил из ЭВС. Это можно посмотреть, но это как бы так справочная информация. Дальше. Протесты в Гомеле. Все мы знаем про протесты против строительства аккумуляторного завода в Бресте. Теперь еще один экологический протест оформился в Гомеле. Как пишут вот статья на Тутбай, Чернобыль в отдельно взятом районе. В Гомеле прошли массовые протесты против работы обойной фабрики. Более ста человек собрались в воскресенье в одном из дворов Новобелецкого района. Причина, которая заставляет людей в свой выходной покинуть теплые дома и квартиры, протест против работы ООО Гомель обои точнее, одной из недавно введенных в строй линий фабрики. Год назад предприятие запустило новое производство виниловых обоев. Ну, как бы да, тут, тут все уже понятно на этом. Производство виниловых обоев, как бы запах, химия и все такое. Вот у нас есть оттуда. А фото. Люди стоят на площади с плакатами «Прекратите отравить нас винилом». Через несколько минут к жильцам вышли председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич. Ну то есть чиновники даже не проигнорировали. Они даже вышли в выходной день. Главный санитарный врач в области и заместитель директора по идеологической работе обойной фабрики. А вот это интересно. Заместитель по идеологической работе вышел. Угу. Мы звали администрацию города и фабрики, а на распятие они бросили вас, возмутились, собравшиеся. Есть тут даже видео. Дети наши страдают, а они врут и врут. Ну, норма? Какая норма? Мерите, у нас квартира, когда вонь. Вот там вы увидите, какая там норма, когда дышать нечем, глотки забивают. Ребенка ведешь в школу, не проветривай, а, а у них норма. Да, где там норма? В кармане, наверное. Прошу, вот скажи там. еще. А что шумник это вообще? Раньше фашисты, так, людей пытки такие были, загоняли в комнату и включали да, вот у -у -у. такой вот худо. Да. Чтоб с ума сошел человек, вот а. Такое, а. такое вот такое вот. В принципе, я думаю, общее настроение понятно. Так, по поводу, по поводу задержаний. По поводу задержаний здесь ничего не сказано. То есть, насколько я понимаю, никого в результате акции не задержали. Так, статья а вот достаточно-таки длинная. Главное, надежда в борьбе с запахом руководство фабрики возлагает на установку генератора озона. Озон – мощный окислитель, способный разрушить самые стойкие химические связи, тем самым устраняя все неприятные запахи. О результатах ее испытаний скоро будет известно. А, да, в общем, какая-то довольно сомнительная установка. Следующая новость тоже касается Тутбай. Только на этот раз уже они выступали не только в качестве корреспондентов, но и вот главный редактор Тутбай, Марина Золотова, выступала и в качестве обвиняемой. Ей присудили штраф 300 базовых величин, что примерно равно, как тут у нас пишут, 7650 рублей. Это как бы к слову о том, что было на суде. То есть Суд этот уже давно проходил, я даже был на одном из заседаний, а теперь он закончился. И Марину Золотова признали виновный, да, что вы думали? Это Беларусь, не удивляйтесь. Теперь ей надо выплатить крупный штраф. Но я так понимаю, Золотова будет обжалована, вот, да, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Как в ранних, э, перед этим... <кхем> Сведений из интервью из судов уже сообщала Марина Золотова, что в случае, если будет обвинительный приговор, то как бы государство от этого будет только хуже. То есть, я так понимаю, у нее есть какой-то план запасной, она будет еще обжаловать дело. Так, а что у нас пишут в чате? Да, все верно, Витеблян. Ну да, Эдуард Буката, Витеблян. На этот раз он будет в Витебске. Около 80 заявлений в милицию написали на шум по ночам. А где? Где? каком городе так еще информация на этот раз профсоюза рэп судебные исполнители арестовали квартиру Фидынича и автомобиль комника ну то есть мы помним дело якобы там они неуплате каких-то налогов их признали виновными приговорили к домашней химии а теперь вот в качестве в качестве того чтобы компенсировать нанесенный государству ущерб Сейчас пытаются описывать имущество Комлика и Фединича. Вот нашли что-то, какую-то машину там нашли и квартиру. Как бы да, это, я думаю, еще один из элементов давления. Они сейчас не могут в полной мере исполнять своих обязанностей. Насколько я знаю, сейчас уже другой человек исполняет обязанности главы РЭП, поскольку... ну. В таком положении они не могут исполнять свои обязанности. Так, в Гомеле шум от фабрики, от этой обойной да, фабрики. Интересно, в статье как бы сообщалось в первую очередь про вредный запах, а тут еще оказывается и шум. Зачистка перед выборами. Я Ш... думаю, freedom зачистка перед выборами еще начнется. Это еще как бы только так. Вот день воли. Посмотрим, какая зачистка будет перед днем воли и после. Если власть не одобрит, но к этому мы еще сегодня перейдем, если власть не одобрит ни один из поданных вот, проектов заявок на проведение БНР-101, вот это будет интересно, это будет очень интересно. Ну и хорошего, конечно, мало. Вот, а теперь от внутренних новостей перейдем немножко к международным. МЗС Беларуси сняла обмежевание на колькость супроцовников амбассады США у Менску. Это поменомляет Радио Свобода. Министерство замежных справ у Беларуси сняло обмежевание на колькость супрацовников амбассады США у Менску и о Киеве, и не через 2008 года. Да, кстати говоря, по поводу того, как у нас там продвигается сотрудничество с Западом, интеграция с Европой и прочее, потихоньку продвигается. Вот сейчас у нас сняли такие эти на количество дипломатических сотрудников США. Далее там будет еще про сотрудничество с Польшей и про сотрудничество там с другими еще э, всякими структурами. Как бы это уже говорит о многом. Следующая новость. Представник Держдепантаменто США ускла у Менску кветки допомника премьеру БНР. То есть это как бы тоже знаковое событие. Помощник представник Держжа Пантаменту заша усклал уменскую кветки. Вот, да, представитель госдепартамента возложил цветы, да, чего как бы не делает даже наша власть. Это о многом говорит. И он также напомнил, что э, разрешение БНР это будет как бы знаком для США того, что Беларусь готова идти на дальнейшее сотрудничество, на либерализацию и прочее. Но если не разрешат БНР 101, представник обратно уедет я думаю это худший это как бы меньше из того что будет с беларусь я думаю что это бесследно точно не пройдет если они не разрешат во первых это сейчас вредно для самого нашего государства на фоне усиления давления русского мира вот этой всей интеграции в это дохлое союзное государство вот что что а отпраздновать как следует БНР 101 это было бы очень и очень неплохо в гродно тоже отказали в проведении в парке мероприятия, это как бы не очень хороший знак. Если разрешат, то ряд санкций уберут. Да, поэтому если Лука не согласится, то это, можно сказать, прямое вредительство против нашего государства. Поскольку ему-то что, как говорится, да, для нас это будет ущерб. И для имиджа Беларуси и будет ущерб экономически, я так думаю. И просто ущерб суверенитету, поскольку если не будем сотрудничать с Западом, то получается что-то да на растерзание Путину. Так что хорошего здесь мало. Вот э, по поводу того, что я уже сказал: держдеп США. Дозвол дня воли будет расценен как черговый крок Беларуси до снятия санкций. На этом ты дни Минск с официальным визитом э, наведал наместник помощника держсекретаря США Джордж Кент. Тут Йонс встретился с керувником МЗС, наместником керувника МОС, э, так, незалежными СМИ, представниками оппозиции громадянской супольности ускал клетки допомникова до Холокоста и засновальником БНР. Представник Держдепа США отказал на неколькие пытания у Тудбай про будущую белорусско-американских относин. Э, это по поводу того, что вот здесь было. Главный посыл этого сообщения, который хотел прочитать, по поводу того, что США прямо связывает... Разрешение на день воли за возможным снятием санкций там, и углублением сотрудничества. То есть, если Беларусь, если вы серьезно собираетесь сотрудничать, они это не просто пустые слова там, или посыл какой-то для Путина только. То давайте-ка разрешайте немножко БНР 101. Это будет как бы хороший пример показатель того, что вы идете там, на либерализацию. Про баланс не стоит говорить, если не разрешат БНР-101. Да, и дальше не продвинется. Санкции нужны в Беларуси. Не знаю, кому они нужны. Лукашенко такие вот добился того, что убрали там некоторые санкции. Когда вот было дело с Донбассом, он не поддержал Россию во всем отнюдь, как некоторые думают. Если будут санкции, то будет приближение потери независимости. Да, интегрироваться Лука тоже не хочет. Вот. Это что было э, по поводу сообщений США. А теперь что э, Наша Нива пишет по поводу заявлений. Вот э, заявники акции на день боли пропановали э, альтернативный вариант светкования. Уже стрим по этому поводу выпустил Эдуард Пальчес. Он прокомментировал отказ Лукашенко во время его разговора разговор со страной или как она там называется когда он прямо заявил что это для него личное оскорбление, там день воли на стадионе динамо непонятно в чем оскорбление в чем проблемы а главная сама суть кто такой президент это всего лишь должностное лицо это человек который обеспечивает исполнение конституции так сказать да как он там гарант конституции вот но вместо этого он в обход всяких законов он просто сказал вот мне не нравится это для меня личное оскорбление кто ты такой извини меня есть законы ничего не нарушено, все в порядке ну ты не имеешь права просто так взять и запретить но у нас же преступное государство у нас президент захотел предприятие забрал захотел вот праздник отменил захотел наоборот придумал что-то ввел в обход законов просто поэтому ну как говорится кто будет воспринимать наше государство как какое-то там правовое демократическое если руководитель вот так поступает убрали бы убрали была часть санкций Лукас стал закрывать независимые сми стал арестовывать активистов ну да 7 ноября коммунисты в центре города выступают и все нормально ну да для оппозиции он сказал идите на бангалор а оппозиция говорит нет мы не пойдем на бангалор и это, кстати, хорошо. Если бы согласились сразу, это было бы как бы не очень-то приятно. Вот, далее. Лукашенко про Россию. Я ныне хочу в этой интеграции. Вот пишет у нас также наша Нива. Такой посыл Лукашенко. Об этом керовник державы заявил сегодня на Нараде с керовництвом рады и наивысшейших державных органов на яким обмерковывался удел Беларуси в интеграционных структурах и сопротивленности с европейскими э, организациями, поведомляя его пресс-служба. Лукашенко, до прикладу, пропановал зернуть глыбей и выказал меркование, чему Беларуси сбоку России постоянно подкидывают пытания штату э, шталту у склад або некого э, незразумелого процессу выходу на один рубель. Бо разумеют, что мы это в принципе принять не можем. А раз не можем, не примем, и тогда не треба. Пытание одно, и я ныне хочет этой интеграции, и не треба нас тут у нечем виноватись. То есть Лукашенко все переложил на пыню. Как бы говорит, что мы, мы не можем принять эти условия интеграции, нам их заведомо такие неприемлемые выдвинули, это значит, что таки Россия не хочет интегрироваться. Ну, хрен его знает что да как просто лука считает все в РБ своим он же динамо модернизировал типа лично ну конечно это за счет бюджета до да. государства это он да вот как такой людовик до да, 14 государства это я а соответственно раз государства я то значит и бюджет это мои личные карманные деньги видимо так он считает то есть опять-таки Говоря вот о том, какое государство. То есть можно там придумывать парламент какой-то, конституцию там, говорить, что у нас республика, там какое-то демократическое государство. Но когда вот смотришь вот на это, то понимаешь, что это реально какая-то монархия, тут какой-то феодальный строй. Потому что что это значит? Президент демократического государства взял, сказал, я там не допускаю, там а ты кто, директор стадиона Динамо, там что, законы какие-то нарушены, что? В чем проблема? Подали люди, должны исполнить? Все свободно, как бы взяли и сделали. Тут придумывают, вот ему не нравится лично и все. Вот взял и запретил. Санкции убираются под определенные условия. Вот, да, совершенно верно. Санкции не просто так. В политике там все такая торговля. Вы делаете одно, мы вам идем на уступки. Вы не идете на уступки, мы вам не уступаем. Вы там ухудшаете положение, мы тоже ответный шаг делаем. То есть вот так. Высылают дипломатов? в ответ тоже высылается дипломат. Это стандартная процедура. Солодухи разрешили. Ну, Солодуха это придворный топер. Его темнейшество, поэтому... как бы, Ему там даже медаль какую-то дали. Орден Сутулова. Вот, значит, что. А еще, Тутбай пишет. Лукашенко, мы пустили на свой рынок реальных конкурентов. Это по поводу России. Они нас туда не пускают. Как это понимать? Последовательно, проходя этапы интеграции от СНГ до ЕАС, Беларусь каждый раз получала от российской стороны новый пряник в виде обещаний выровнять условия в различных сферах хозяйствования, заявил вице-премьер Игорь Петришенко, выступая на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями, сообщила пресс-служба главы государства. Это вот то, о чем там говорили. То есть он как бы покритиковал Россию тут и еще один раз. Что, как бы вы нам -то, вы нас заманиваете пряником, а в реальности нифига никаких равных условий там не делаете. То есть просто обманываете нас. Так что, как бы, ну, видно, что он сопротивляется. Это, к слову, тем, кто говорит: вот он там хочет интеграции. Не, не хочет. Макей. Это министр иностранных дел Беларуси. Наша Нива пишет: Беларусь готова до подписания ключевых документов с ЕС, але есть позиция одной страны, намекая на Литву, то есть, насколько я знаю, речь идет скорее всего о Литве. Он говорит как бы все, мы подписать уже можем, никаких проблем, но есть одна страна, которая тормозит. Считают, что это Литва. И речь тут идет об АС, то есть мы опять упираемся в проект власти, которые вот они не хотят идти на уступки. То есть все просто, разрешите БНР там не запускайте, а если либо там не знаю, отложите, как-то рассмотрите, то есть при, примите какие-то меры, и никаких проблем не будет. Об этом уже говорили давно, но ну, видишь, надо было вляпаться обязательно во все это, а теперь вот разгребать, казалось бы, ну что тут такого? Можно было все решить просто, но надо же все всегда по сложному, как у нас всегда делается. Поэтому такие дела. Но Литву тоже можно понять, кстати, Кибер, можно понять. Литву. У них в 50 километрах от столицы, фактически, мы построили ядерную бомбу замедленного действия. Естественно, они боятся. Это нормально. Тут скорее проблема со стороны нашей власти, а не их. Они, естественно, действуют принципиально. И это, кстати, хорошо с точки зрения вот, Литвы. Они оказывают давление. Хотя я не, не уверен, что это подействует на нашего Луя, что он поведется на это все. Скорее всего, как не заключили, так может быть и не заключат. Просто это как бы нашли такую отговорку, типа, мы-то не против, а вот какая-то из стран ЕС не хочет, чтобы мы интегрировались. И все на этом как бы. И будут дальше вести там переговоры. Вот, реальная вещь уже. Минобороны Беларуси и Польши обсуждают военное сотрудничество. Тадам, удар в спину еще один, да, для пыни, или как это понять? Беларусь и Польша обсуждают реальное сотрудничество военное. А как же злые пиндосы натовские, которые там на западной границе стоят, главные единственные наши враги, как это так? Теперь получается, это уже и не враги, да, мы уже дружим и сотрудничаем. Круто, да? Литву можно понять. Они свою АЭС закрыли, а тут Беларусь строит АЭС, и Польша планирует строить у себя АЭС. О, и Польша планирует строить АЭС? А вот это интересно, вот это очень интересно. Как они там внутри ЕС будут решать эту проблему? Выйти бы изначально из УДКБ. Ну да, вот это сложная задача. Выход из УДКБ это будет рассматриваться Россией как реально прям вот недружественный шаг. Тут надо какой-то, видимо, Лукашенко повод серьезный. Не, если бы он захотел, он бы придумал, но ему же надо кредиты. Ты же помнишь про запрошенный кредит еще 600 миллионов долларов что поддать предыдущий кредит. Кто смотрел последний ролик на канале Мозг Он? о недействительности судов Минска, посмотрите. Ну, не знаю, честно говоря. Так, так вот, по поводу этого. Кстати, сообщила об этом Белта, то есть это официальное сообщение. Консультации Министерства обороны Беларуси и Министерства национальной обороны Польши проходит 4-6 марта в Варшаве, сообщила Белта. Белорусском оборонном ведомстве. Обсуждается планирование двустороннего военного сотрудничества. Повестка дня консультаций также включает в себя рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной безопасности. Белорусское оборонное ведомство на данном мероприятии представляет делегация во главе с начальником департамента международного военного сотрудничества, помощником министра обороны по вопросам Международного военного сотрудничества генерал-майором Олегом Войновым. Вот. Еще новость по поводу Польши, но ну, на этот раз уже такая более специфическая и довольно интересная. Польский хлопчик закликает учить белорусскую мову. Да, вот об этом поведомляет нам Белсад. У день родной мовы у интернете появилось видео, створенное компанией громадской организация «Гэта працует». В коротком ролике хлопчик с Польши закликает учить белорусскую мову. Виде разлетелась а не только на польском сегменте интернету, але и по белорусским. А, так, корональный ролик Вельми уразил белорусских интерна интернетов. Так, что у нас тут? Вот это что ли? Не, не видно. Где-то должен быть. А вот он. Давайте посмотрим. А, видео недоступно, к сожалению. Ну окей, ладно, хорошо. Так, что тут у нас пишут в чате? Враг, мой, враг моего друга, мой, мой друг. А, да. Так, вроде как Польша не планирует. У Литвы АС не, не прошел стандарт или что-то такое. А, Но ну, они там вообще в Европе как закрывают. И изначально из этого сложного государства ни у кого подобного союзного государства нет. Перебор с этим союзом. Ну, ты же понимаешь, для чего этот союз изначально планировался. Это только видимость, одна ширма. Это ватники только грезят о том, что вот там союз какой-то. Все прекрасно понимают, что это такое. Это попытка возродить Совок 2.0. Объединить, по возможности, сколько возможно из бывших республик с Россией, создать опять какую-то мегаимперию. Для чего, непонятно, но тем не менее. Но пока из этого не очень что-то выходит. И как бы, ну оно и понятно. Времена таких империй прошли. Мы живем все-таки не в 19-м, не в 18 тем более там не в 17 веке. Так что боюсь, что эта затея э, ничем хорошим не закончится. Для тех, кто ее придумал. Главное, чтобы для нас это все закончилось нормально. Хотя бы закрыть проект «Союзное государство». Да, 0,2 оправдательных. 0,18, да покажите мне российского хлопчика который размовляет на белмове а зачем ему они и не рассматривают это там какие-нибудь западно-русисты всякие совки они вообще не считают что есть какая-то там государство беларусь Нет, но ну для вида конечно на дипломатическом уровне они говорят что да да мы там признаем суверенитет есть у вас конечно но мы-то понимаем что это так только для видимости они соблюдают просто формальности. Но на самом деле они не признают и не хотят признавать ни Украину, ни Беларусь, ни другие государства. Они вынуждены просто это делать пока. Официально их судов Минска вообще не существует. И когда они с товарищем прижали судью, тот сбежал из зала суда. Это что-то новенькое. Посмотрите сами, не ленитесь. А, так, от, откуда вот ветер дует? Это случайно не проземство Беларуси. Просто есть вот такая херня. Тоже там про, -про -коммунистическая такая я бы сказал, даже я бы сказал про идеалистическое, значит какие-то придурки себя называют там суверенными человеками, что-то такое земствами Беларуси там или что то Святой Руси что-то такое, и они не признают распада СССР до сих пор. Если это про них, то О, нет, спасибо, Сергей. Так, 2033 так станцию в среднем 10 лет строят. Не знаю вас. Так, есть э, канал Сонардо. Да, я знаю про этот канал. И там, типа Белые эксперты по этому вопросу, ну, Дерманты и прочее, да. Как говорится курица не птица, а Дермант это не эксперт. Э, вот, поэтому э, эксперты по этому вопросу, это, знаете, такое дело. Я не обращаю внимания даже на такие каналы. Про мелочь, про всякую вату я и не говорю. Знаете, не тратьте время на вату. Лучше делайте свое дело и живите спокойно. К чему оно вам надо? А вот. А мы пока перейдем к следующей новости. Смотрите. В Минске открыли тоже очередной памятник в честь ОМОНа. Да, ОМОН, а вы, наверное, помните ОМОН, там фотографии вот эти с Дня воли 2017, когда там старика тащит три или четыре ОМОНовца в полной броне, когда там избивают людей непонятно за что. Это вот, да, им поставили памятник в честь, в честь их, да, что они нас, как говорится, защищают, они выполняют свой великий долг, там, все такое. Защищают, ну, не нас, они защищают диктатуру от нас. Ну, как бы, да, такое дело. Витебске уже, кстати, поставили, теперь вот Минске поставили такую вот птицу в честь омона естественно за государственный счет. Это не краудфандинг, это не омоновцы там со своей премией скинулись и вы сами поставили памятник. Нет, это все за государственный счет. Это же очень нужно. Это там БНР, там какой-нибудь такое. Это все люди собирают. А памятник Амоновы что? Это же вот сам Архидырявый открыл его. Это же Минский памятник. Такие дела. Но Скажу сразу, по поводу милиции, далеко-далеко не все так плохо. Вот смотрите, интересная ситуация произошла, где милиция себя повела, кстати, очень даже хорошо. Милицианты допомогли могилевцы заховать семью. Знаемая мужа под выглядом процедауцы со Швейцарии измушала его развестися. То есть суть истории такая. Какой-то мужик в могилеве сообщил, что значит ему там предлагают работу в Швейцарии, но в качестве условий нужно выполнить несколько довольно странных вещей. Первое, продать всю собственность, ну чтоб были на руках деньги, и развестись. Естественно, что жене это не понравилось, она заподозрила там мошенничество и обратилась в милицию. Милиция выяснила, что это оказывается какая-то бывшая знакомая вот этого мужика, она хотела, чтобы он развелся с какими-то целями. Может быть, потом, чтобы самой попытаться выйти за него или что-то еще. Или просто, может, и там из зависти, или из каких-то еще чувств. Это как бы не суть. Главное то, что милиция адекватно отреагировала и помогла, так сказать, сохранить семью. Так что не, не все так плохо. Тут просто суть. Все вот это зло исходит с центра от Луки. Поэтому он формирует такую. Структуру, какая ему нужна. И остаются именно те люди, худшие самые, которые будут выполнять эти преступные приказы. Всех нормальных, адекватных людей оттуда выживают, выбивают, им приходится работать вопреки, вопреки правилам, так сказать. Поэтому долго они не задерживаются. И поэтому мы видим то, что видим. И не приходится удивляться. Изменится власть в центре, изменится и структура МВД и все остальное. И все наладится. Следующая новость тоже связана с разговором Лукашенко в прямом эфире. Вот с тем самым большим разговором. На этот раз все связано с Романчуком. Романчук, когда был, был спор там на разговоре с Лукашенко, предложил, ну так сказать, несерьезно. Не по поводу, сказал по поводу четырех колхозов убыточных. Это его заявление расценили на полном серьезе. И ему лукашенко вот ну, какие-то структуры там его да провластные предложили реально на полном серьезе 4 убыточных колхоза поднять вот значит что сообщает Тутбай. экономист ярослав романчук 5 марта в эфире ЕвроРадио рассказал как в администрации президента ему предложили работу в четырех убыточных колхозах минской области Хе. то есть это как бы по поводу того что у нас в нашей власти полностью отсутствует чувство юмора. Хотя с другой стороны, они не таки неплохо потроллили Романчука. Вот еще интересная новость по поводу столбцов. То есть многие новости, которые сегодня зачитываются, они на самом деле, видите, какие долгоиграющие мы уже в нескольких выпусках их частично освещали. Тут и суд Марины Золотовой, и здесь и разговор в прямом эфире с Лукашенко. А теперь еще и столбцы. Про столбцы мы тоже говорили. Теперь смотрите. После трагедии в столбцах по школам разослали инструкции для выявления экстремистов среди учеников. Здесь интересные такие инструкции. Радио Свободе переслали эти документы, которые должны типа помогать учителям выявлять экстремистов. И что там будет за такие вещи вот какие меры будет предпринимать милиция милиция будет проводить обучающие семинары то есть в школу будет приходить милиция для работников учреждения образования спорта туризма культуры здравоохранения ну как бы семинары ладно это нормально это как бы ничего чтобы были подготовлены там учителя в случае чего действовать это как бы адекватная может быть вещь но что еще здесь темы для начала еще вот по, по, по тактике выявления саморадикализованных лиц, лиц, входящих в неформальные молодежные группировки, лиц, которые имеют отношение к незаконному обороту оружия, боеприпасов, лиц, которые явля проявляют интерес к методикам изготовления взрывчатых веществ, склонных к насилию информационных ресурсов, содержащих методики изготовления взрывчатых средств. То есть, вот это немножко странно. Вообще семинар организовать для учителей, для сотрудников школ по поводу того, как выявить, там, не знаю, какого-нибудь маньяка, там, экстремиста, еще кого-нибудь психически неуравновешенного человека. Но тут именно цель скорее больше для другого. Ресурсы там какие-то, еще что-то, как бы, ну, мне кажется, это немножко не то. Они решили все-таки воспользоваться ситуацией. Вот. Что будут делать работники системы образования, спорта и здравоохранения? Из разных источников получать информацию о подозрительных лицах и ресурсах. Сразу вопрос, а из каких источников? Немедленно в письменной форме докладывать об этом руководителю. Принимать меры для ограничения доступа посторонних лиц полученной информации. В случае получения объективной информации о короче, стучать они будут. Э -э, интересно, интересно. Как вычислить экстремистов и неформалов среди подростков? Вот, чем отличаются нацисткинхеды от скинхедов антифашистов. Вот такая памятка. Вот даже майки какие-то там с совками, э, с какими-то он еще штуками. Прически, да, то есть это вот такой тату выпустили для учителей, как выявлять экстремистов в школе. Хм -хм -хм. Интересно, интересно. Вот, значит, э, нашивки подтяжки для брюк, стрижка, одежда. Короче, вот по таким формальным приметам. Если вот пришел кто-то в таких ботинках, значит, скинхет, наверное. Интересно. Как бы, ну, видя это, уже сразу, как бы, ну, можно сказать, что вряд ли у них что-то получится. Потому что по таким формальным признакам вряд ли что-то выявится прически короче да тоже интересная новость пришла новый вертолет в цветах белорусского флага купил российский миллиардер об этом уже писали вот новый вертолет в цветах государственного флага беларуси vip-модель стоит 12 миллионов долларов в россии например этой моделью пользуется премьер-министр дмитрий медведев СМИ считают, что вертолетом будет пользоваться Александр Лукашенко. Ну, об этом как бы тоже уже говорили раньше. Но покупателем оказалась компания Славкали подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. То есть, ну, тут связь прослеживается. Гуцериев да вертолет, и теперь как бы говорят, что будет пользоваться Лукашенко, вполне возможно. Может быть, это в качестве подарка. Еще новость, связанная с русским миром, со школами, с казаками. Смотрите, Дрогичинские улады потлумачили, чему по школах районах гастролюют псевдо-казаки с холодной сброей. Ну то есть суть, какие-то казаки приходят в школы, показывают вот там трюки всякие с саблями. Они рассказали вот что. судность мероприемства у тем, что люди, которые называют себя казаками, ездят по школах района и демонструют детям розную сброю, утягивающих детей у своей неразумный рух. Вот. Казаки с оружием разъезжают. То есть вот русский мир в полной красе. Земство пора привлекать по статье. Да-да-да. Какие да, да. земства? Вы еще СССР восстанавливаете? Ну тогда есть такие товарищи. А если ты не знаешь Сергей Лавров по поводу земства этих, посмотри. У них даже канал есть на YouTube, называется «Земство Белой Руси». Это вот такая вот организация. Кажется с виду, что это просто придурки, но если посмотреть внимательнее на их организаторов, на Евгения Пупырина, на Николая Бурова, то там все чисто коммерческая структура они читают лекции причем за очень дорого там что-то около билет 700 долларов там от 700 до полутора тысяч стоит чтобы послушать про то что ссср до сих пор жив там про то что президент он не президент его подпись нелегитимна там все такое короче херня в стиле этого евгения федорова что нибудь такое вот причем за большие деньги это совки, совки кремлевские да это вся инициатива идет из россии земства экстремисты ну, может быть и да, но в первую очередь я бы сказал, конечно, что это клоуны но клоуны опасные, они втягивают наших людей в это все движение и тут как бы я думаю, что таки да у нас не должно быть слушать их земств вот, в столбцах погиб милиционер выпал из окна, да, я читал эту новость недели ранее нашли повешенного милиционера что-то начали устранять. но ну, какие-то, видишь, дела там серьезные. Вообще столбцы. То бешеный волк в столбцах забежал в центр города, кого-то покусал. Потом вот это убийство в столбцах. Вообще там просто жесть какая-то. Город Мадняков. Кстати, Кибер и серый кот. Дороги, чем Западная Беларусь. То, что вы говорили, мол, есть какая-то разница. Нет разницы между Западной и Восточной Беларусью. Ну, тоже западная Беларусь, смотря какая. Вот там Гродненская область, там небольшая разница есть. Там больше процент католиков. То есть, если посмотреть так называемую вот эту электоральную карту Денона поздняка которая вот была там в 94-м году, там наибольшее количество тех, кто голосовал за националистов, и наибольшее количество католиков. Поэтому небольшая разница есть. Вот. Казаки. Яны сопрацевлащаются с комиссией по справах неполнолетних, часто берут у походы детей, которые находятся у социально небесных Ну, То есть находят наиболее таких поддатливых под... детей, которых можно вовлечь в свою структуру, оказывают им типа помощь какую-то, чтобы вовлечь их в русский мир. Пользуются слабым положением. Кстати, также поступают и всякие тоталитарные секты. Они тоже ищут людей бедных, там, которые потеряли родственников после катастрофы в такое время. Они подходят, предлагают помощь, Мы у нас там община такая, мы там вот, а если надо, все сделаем, поможем. Вот, судя по всему, эти казаки про кремлевские, они используют те же грязные методы. Чиновница двойче подкреслила, что Климук псевдоказак. То есть, как пишут здесь, это вообще-то хер знает кто. Это даже не казаки, они просто наряжаются в папахе, там, в камуфляж и выдают себя за казаков. Александр Зайцев, витаю усих. Да, витаю вас так само, Александр Зайцев. Так в общем, такие дела творятся здесь. По поводу этих казаков. Ничего хорошего. И власть на это смотрит, как бы спустив рукава. Сепаратистов вообще не трогают. Да, кстати, их очень мало трогают. А вот патриотов трогают. А вот еще тоже. Интересная новость пришла. Минск вошел в десятку популярных у россиян городов на мартовские праздники. Возглавляют рейтинг Санкт-Петербург. За ними следуют Париж, Сочи, Рим, Астана, Москва, Ярославль, Минск, Прага и Ялта. На 11-15 местах расположились Баку, Казань, Берлин, Ереван, Таллин. Так что такие дела. Но это не удивительно, что Минск вошел в десятку городов. Виза не нужна, как бы доехать, достаточно близко, обстановка такая, довольно дружелюбная. Главное, не в казацкой пупахе ходить. И проблем особо не будет. Хорошая новость, кстати говоря, еще есть. Фейсбук не будет заховывать известки корыстальников Украины с нарушениями правого человека. А если бы и YouTube так сделал, то есть понимаете как? Раньше, насколько я знаю, ну насчет фейсбука не знаю но по поводу ютюба многие вот жалуются на русский офис ютюба русский офис ютюба в чем-то суть если вы используете русский язык то вы попадаете под модераторов из русского офиса то есть они там модерируют если что они могут там подкрутить так сказать в пользу кремля и это вызывает массу вопросов facebook вот от этой практики отошел вот если бы еще youtube отошел было бы вообще шикарно что данные не будут теперь храниться на серверах в тех странах, которые вот попадают по, под нарушение прав человека, там жесткие авторитарные всякие режимы типа России, там, Беларуси. Вот. Поэтому теперь у Кремлеботов будет меньше немножко шансов. Ну, у Кремля-админов всяких влиять. Это кизяки, ряженки. Последних казаков еще при советах добили. Да, добили, либо они уехали за границу. Естественно, что вот эти как бы кизики, которые сейчас ну, они к казачеству едва ли какое-то отношение имеют. Вот. Так что далеко не все так плохо. У студии Российская федеральная служба по нагляде уголения сувязей, информационных технологий и массовой коммуникации Роскомнадзор пожелала администрационные процессы супротив facebook и twitter за невыконание потребования закону об локализации даденных российцев то есть смотрите русские офисы youtube там Роскомнадзоры и прочие вот эти чебурнеты они наоборот добиваются того чтобы компании международные корпорации всякие они хранили данные граждан какой-либо страны на территории этой страны то есть например Facebook в россии должен хранить данные о россиянах в россии то есть да, чтобы они могли типа фсб получить доступ они думают что в фейсбуке там и этом в гугле в твиттере там, там сидят такие все тупые и не понимают этого они так как раз все понимают и наоборот пытаются вывести э, данные из этих стран ну как бы что сказать по моему это все ведет э, к чебурнету то есть они будут выводить данные а россия будет изолироваться как бы каждому свое. В итоге это может привести к чебурнету. Так, Александр Зайцев в чате пишет. Меть такую тикавую историю с замками, рыцарями и при этом дозволять неким баламутам баламутить нашу молодь. Ну, вишь, дозволяют. Русские появились только в 1917 году с, с изваления Якова Свердлова. Но это сомнительное какое-то утверждение. Вот. Еще одна новость интересная. После письма жителей, помните, в прошлом выпуске я упоминал о том, что жители Могилевской и Гомельской областей обратились к президенту Беларуси и к Дональду Трампу в том числе, по поводу того, что им решили закрыть какую-то э, станцию. Так вот, представьте себе, после обращения к Трампу, Эту станцию не стали закрывать, то есть им ответили позитивно. То есть у нас как бы получается, что Дональд Трамп президент или как? Вот это очень известная, прикольная такая новость была. То есть в прошлый раз я это рассматривал как юмор, но теперь оказывается, что это не так уж и смешно. Вот, писали, что 13 жителей Могилевской и Гомельской области обратились к президентам Беларуси и США с жалобой на закрытие автостанции в агрогородке Довск расположенные на трассе Санкт-Петербург-Одесса. И в своей жалобе они, то есть, написали, что им негде останавливаться, там спрятаться от непогоды, сходить в туалет и так далее. И им ответили, теперь станцию не закрывают. Так что теперь, ребята, вы знаете, что делать. Если какие-то проблемы, если чиновник щемит, короче, пишите Дональду Трампу, да и все у вас будет хорошо. Дональд поможет, он вас не оставит никогда. Сколько еще сроков просидит на троне Лукаш? Хрен его знает сколько, откуда я знаю. Сколько тогда просидит, еще один как минимум собирается. Беда нашего народа, что он толерантен к таким казакам, братушкам россиянским. Ну тут, видишь, дело в том, что они же приходят в школы к детям. Видимо, родителей там нет. То есть они приходят, вот дети сидят на уроке тут учителя заходят и говорят здравствуйте а кто к нам сегодня пришел А к нам сегодня пришел кизяк а вот он теперь перед вами саблей там помахает детки посмотрите-ка ну такое вот дело а как родители обнаружили вот тогда как раз и началось такое понимаете как родители приходят, потом уже вечером и казаков я так понимаю уже там нет он же менять собрался конституцию Думаю, последний срок и будет потом премьером, а президентом будет Румас. Кто его знает, посмотрим. Главное, что Шумевич. Так, Гамильчука хочет судить за репост парадов от анархистов. То есть тоже такая вот интересная новость. Гмельчанин сделал репост сообщения от анархистов по поводу того, что делать, когда заставляют вступать в по ПРСМ. И теперь его собираются судить по статье 17.11 КАП Петра Марковского. Но об этом сообщает Гомельская Весна. Они его защищают теперь. То есть такое дело. И его за экстремизм собираются судить. Как бы вот так вот. Нагадываем. Сгодно с часткой 2 артикулу 17.11 Коап располсюдживание информационной продукции, включая... Уключенный в республиканский список экстремистских материалов тягнет штраф от 10 до 50 базовых величин, або администрационный арест до 15 суток. То есть вот так вот. Так, в Гродно над кизячими суполками шепствует МВД. Хм, интересно, Георгес, очень интересно. А вот интересная еще новость. Бывшему зампреду либеральной демократической партии ЛДПБ его подельнику предъявлены обвинения по трем статьям УК. Дело готово к передаче в суд. То есть я смотрел интересную как-то статью по поводу того, что в 90-е годы около там трети, по-моему, или даже половины состава ЛДПБ тогда было из бывших ментов, кгбшников и военных. Хм, интересное дело. Да, а теперь как бы, ну это суть. Кто там состоял? А теперь у нас такое вот дело. Теперь оказывается, что вот председатель и помощник там его обвиняются в мошенничестве. В общем, что они сделали? Оба функционера ЛДПБ были задержаны 14 августа 2018 Так как установлено следствием, 47-летний Мерзенко уговорил владельца частного предприятия дать взятку определенному чиновнику, чтобы для решения вопроса о снижении аренды за помещение кафе. В результате он получил от бизнесмена 12,5 тысяч долларов, которые никому не передал. То есть просто тупо украл. Сказал, надо чиновнику кому то передать, сам эти деньги себе присвоил. Также мужчина склонил коммерсанта к включению себя в число учредителей юридического лица и тем самым получил право на владение, пользование и распространение и распоряжение имуществом и денежными средствами фирмы на сумму более 65 тысяч белорусских рублей. Прилично, прилично. Часть имущества и денег он использовал для собственных нужд. Ну и там много еще. Совместно с 51-летним Ермыкиным, на тот момент председателем Витебской областной организации Либеральной Демократической партии. То есть вот это, к слову, о лице этой партии. И я уверен, они пойдут на выборы и будут выдвигаться. То есть вот кто не знает, обязательно посмотрите. Вот такая вот Либеральная Демократическая партия. Партия мошенников и воров. Типа, как в России говорят про Единую Россию. Вот, теперь резонансное сообщение было по поводу высказывания Натальи Эйсманд, пресс-секретаря нашего всетемнейшего. Она заявила о том, что диктатура это уже, видите ли, наш бренд. Это вот к вопросу о том, сколько там сроков будет Лу. Ну, судя по комментариям официальных лиц, чем больше тем лучше то есть они считают что это наш бренд что диктатура у нас ведет к порядку там всему остальному то есть такие вот разные глупости откровение пресс-секретаря президента беларуси натальи эйсмонт отправляют в аут главный спикер главы белорусского государства недвусмысленно заявила что диктатура это будущее всего мира блин это она даже суркова по моему переплюнула который про долгое путинское государство говорил вот так уже прямо пытаться пиарить диктатуру это я не знаю кем надо быть в интервью, в интервью программе марков ничего личного которое идет на унт она заметила что журналисты негосударственных сми достаточно вольно вели себя на этом мероприятии имели возможность задать любой вопрос ну это такое тоже сомнительное высказывания. Но они имели возможность. Но Лукашенко отвечал так он тянул, он там замалчивал, говорил совсем про другое. Это не бренд наш обред, а пишут в чате. Да, Вячеслав Дериков, согласен совершенно. Вот в то же время подчеркнула Эйсмонт, диктатура очень интересное слово на сегодняшний день. Оно так по-разному воспринимается, блин, ну. Такой бред, действительно, какой-то абсурд, когда это смотришь. По ее словам, мы, белорусская власть, это слово действительно употребляем и в совершенно разных уже смыслах. Иногда с таким саркастическим акцентом, а иногда, мне кажется, что вот сегодня, в 19 году, слово «диктатура» уже порой приобретает какой-то позитивный оттенок. Это вот цитата самой Эйсмонт. М -м да довольно странные и... Какое-то такое себе сомнительное выражение. Эйсмант еще заявила, мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, иногда мне кажется, что на сегодня, э, не сегодня так завтра, в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой, в нашем сегодняшнем понимании, в первую очередь, мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Ну блин, жизнь у нас абсолютно неспокойная, ненормальная, а уж какие зарплаты, так тут даже и говорить не стоит поэтому это все выглядит очень смешно глупо и просто нереально такого бреда лютого я еще не слышал по-моему лукашенко надо сменить пиарщик а теперь по поводу побед то есть вот мы говорили все что там осустили за экстремизм тут еще там власть наезжает а теперь по поводу побед профсоюз рэп работает да он реально вот работает смотрите Результаты жалоб в горисполком в Гомеле еще одного тунеядца, на одного тунеядца стало меньше. То есть благодаря работе в РЭП еще одного человека исключили из списков тунеядских. И э, так, что тут у нас пишет? Так называемая тунеядская комиссия советского района Гомеля признала местного жителя Андрея Кулицкого занятым в экономике. Об этом ему сообщили из горисполкома, куда 42-летний мужчина обратился с жалобой. И как эта жалоба выглядит? для того чтобы вам было понятно вот форма заявления то есть с примером ссылку на нее я скину в чат чтобы все желающие кому это интересно могли перейти и возможно воспользоваться также вот такое было заявление такой формы написано и оно помогло исключить человека из тунеядской базы то есть речь шла о том что человек жалуется на то, что его данные используют там неправомерно, да, что его дискриминируют, признают вот тунеядом, хотя он таким не является, не считает себя. И если вы тоже будете действовать, понимаете, на что рассчитаны все эти системы, эти все комиссии и прочее, они рассчитаны на лохов. Если вы проигнорируете это, испугаетесь, будете платить там, все делать, то оно так и будет. А те люди, которые идут против системы, которые подают жалобы, их вот в конечном счете исключают из списка, потому что власти себе дороже. Этот закон, этот декрет, он нелегитимный, он вообще аморальный, антиконституционный и прочее. Власти это знают, но они надеются на то, что народ запуганный, народ глупый, он юридически безграмотный, и люди просто испугаются и по старинке будут, как в совке их учили. Сказали, ну, сделай и все, плати больше. Они просто испугаются. Но не тут-то было. Когда люди знают, как надо действовать, тогда чиновники тут же пасуют. Посмотрите, всех, кто пытался бороться, все были исключены. Фактически, да, из этого списка. Потому что чиновники эти знают, что в итоге все может дойти до ЛАЕСПЧ. И тогда придется государству отвечать, как-то что, и почему они там дискриминируют людей. Поэтому... Если вам тоже придет тунеядское письмо о том, что вы там дармоед и прочее, пользуйтесь вот такими вот вещами, такими формами, пишите тоже там жалобы, заявления, обращения. Обращайтесь в РЭП за помощью, за юридической консультацией, чтобы они помогли вам, оформили там все. И все, никаких проблем. То есть надо бороться. Понимаете, в чем суть? Мы много говорим о демократии, там, о гражданском обществе, но дело в том, что это предполагает то, что граждане будут брать на себя часть ответственности да, за то, что вот происходит в стране, за управление там, всем, за решение каких-то проблем, понимаете. Если возложить все на государство и ждать от него помощи, ждать, что оно все будет делать, то ни к чему хорошему это не приведет. Естественно, оно будет злоупотреблять. Будет монополия власти на все, и мы как бы будем в полной жопе. А если же нам это не нравится, то мы, естественно, должны как-то проявлять свою инициативу, действовать. И тогда все получится. Следующая новость. Наша Нива пишет. У Вильни перепахвают героев полстания Калиновского по Рештки, яких нашли на горы едемина Тибуди белорусская мова напомнику. То есть, суть в том, что наша власть национальных героев настоящих не признает. Пока вот по стране, по школам ездят всякие кизики, настоящих героев Беларуси. Остатки вот там повстанцев этих перепахивают. И как бы ну ничего хорошего в этом нет. Наши даже никак не среагировали. Вот что пишут наша Нива. Иде подрыхтовка до перепахования керовников повстания 1863-1864 годов, чьи порешки изнашли на горы Хидемина у Вильни, сирот их Костусь-Калиновский, национальный герой Беларуси. То есть, ну, когда вот это читаешь, это просто тоже какой-то сюрреализм. Руководители повстания 1863 года, такого события исторического, великого для Беларуси, и как бы наша власть делает вид, что они вообще к этому не имеют отношения. Типа, ну, там нашли кого-то, ну и делайте. Как вот. сказала Белсату Эльжбета Роговска из Министерства культуры и национальной испадщины Польши, открытым застается питание, на каких мовах будет надпись на помнику. А Теперь обмерковывается вариант, как монумент подписали по польску и по литовску а ранее, Велись о и про надпись на белорусской мове. Однако теперь лишь Петра Раховская про это не сгадала. Ну, понятно, что нашей власти не надо, поэтому вот не говорят. Литовский бог запропоновал заховать порешки у центральной каплицы на вилинских могилках Хросы. Ремонтовать каплицу почнут не в забаве. Перепахивание заплановано на осень. То есть осенью будут перепахивать, будут перезахоранивать эти остатки. И наши, как всегда, остались безучастными, блин. Читаешь это и думаешь, что что за страна э, интегрируется с Россией, а вот реально свой суверенитет сдают. Так, при этом Калиновский был левым, и при этом 7 ноября отмечают, а своих не уважаем. Ну, тут дело в том, что в те времена, как бы там, да, там многие всякие социалистические выказывали такие наклонности. Это все-таки середина 19 века, еще тогда совок не победил, еще не было никаких Сталинов, Сыралинах и прочих там, которые показали вообще всю суть совка в полной красе. Поэтому, ну тогда говорить об этом как бы, я думаю, рановато. Тогда такие идеи, да, были в моде. В общем, да, печально это все. И еще печальная новость, с 10 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо. М -м да, в который раз уже. 10 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильные топливо. Об этом сообщили в пресс-службе Белнефтехима. В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на одну копейку Блин, опять. Это сто пятьсотый раз уже. Это сто пятьсотый раз. Опять будет дорожать и вот. А и 95 к 5 евро станет стоить 1 рубль 57 копеек за литра и 98 к 5 евро 1 рубль 78 копеек дизельное топливо 1 рубль 57 копеек это уже какое там подорожание за последний год сто пятисот а, да после того как в одиннадцатом году попытались единовременно сразу поднять на большую сумму цену на топливо были акции стоп бензин и после этого Власть поняла, что так им делать нельзя, и теперь они поднимают раз там, в неделю, в месяц, когда как, цены на бензин на немножко, на чуть-чуть. Так что такие дела, ну в принципе вот, на сегодня с новостями все, теперь почитаю чат и немножко ваших вопросов. Лу, кстати, упрекнул Кремль в этом, когда они гонят на нас, что мы сотрудничаем с Западом. Ну да, мы независимое государство, с кем хотим, с тем мы сотрудничаем. Это вообще как бы не их дело. У Совков очень все плохо с логикой. Да, кстати, по поводу Совков и логики, и Кибер, я вот завтра, наверное, выдам ролик по поводу того, что мы говорили, там, того, что Артем тогда надиктовывал про ролик Павла Карелина. Ну, естественно, что получилось слишком длинно, поэтому о Павле Карелине там вообще речи никакой. То есть я да, сделаю несколько отдельных роликов таких ну, нормальных там на какие-нибудь темы первые у нас будет про всемирный заговор то есть ну вот то что там было мы говорили про развенчание вот этого заговора про развенчание темы еврейского и масонского какого-то там заговора довольно неплохо получилось вчера смонтировал видео не стал выкладывать потому что вчера поздно уже было Это под утро я сделал часам в пяти шести а сегодня новостной стрим поэтому как бы ну зачем сразу два ролика завтра наверное выложу Днем, там, может, к вечеру. Даже, может быть, премьеру сделаю вот так. По поводу мероприятия 13 марта, не знаю, нету средств. Я бы, может, посетил День памяти этих политзаключенных, но со средствами не густо донаты иссякли, поэтому, наверное, нет. Хочется-таки, все-таки в Киев поехать, поэтому, как бы, ну, расходовать средства на мелочи не хочу. Там еще в понедельник, после праздника, всех этих надо будет позвонить. В сельсовет договориться на что там будет насчет крапивинского этого сельсовета но ну, я как бы уже заранее знаю что это скорее всего какое то фуфло это не в их компетенции но просто надо все это сделать записать аудио может быть даже видеозапись подумаю как что что там скажут в сельсовете и дальше будет видно вот в этом плане что кремль тоже сотрудничает с ЕС, и при этом нас упрекает к они из Пиндосами проклятыми сотрудничают со всеми вообще они сколько денег -то у пиндосов там держат официально и всякие там трежерис их не покупают и ничего это как государство я уж не говорю про индивидуальное сотрудничество всяких чиновников их дети там живут у нас кстати говоря по моему у чиновников все гораздо более патриотично а многие это у нас как раз живут они там так у них есть есть а у нас нет. Да, у нас суть в том, что ПЧ как бы рекомендательный характер, насколько я понимаю, носит. Ну, то есть там в России они приняли какой-то там акт о правах человека, все такое, и у них это носит обязательный характер. Хотя, по-моему, в прошлом году они даже приняли уже закон другой, россияне, что э, национальный там суд, он имеет первостепенное значение, а вот эти международные всякие суды, они как бы так, только если они не противоречат. Российскому суду. Так что там тоже идет деградация в этом плане. Для Кремля мы второй сорт. Да, для Кремля мы второй сорт. Топливо для поддержания империи. Так, ну что ж. На этом, как бы я думаю, пора стрим заканчивать. Раз уже ничего такого тут нету, все новости зачитаны. Завтра, как я сказал, будет видео. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу в Телеграме, для того, чтобы узнавать самые свежие, самые последние новости канала, и не только. Ну и, конечно, не забывайте про Дискорд. Вступайте в Дискорд. В этот раз стрим был без Дискорда, но в следующий раз будет с Дискордом. Поэтому для того, чтобы принять участие в голосовых разговорах, в различных стримах, в дебатах, Заходите в Discord, у нас там есть сообщество, уже, кстати, довольно крупное, почти 400 человек, 370 Я в Дискорде там накопилось. Ну что ж, на этом мы заканчиваем стрим. До следующей субботы, когда, я надеюсь, мы снова проведем новостной стрим.